Я считаю, просто, как вам сказать, есть неоспоримые герои. По мне так, по мне так. Смотрите, то, что Степан Бендера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально. Некуда идти, нечего ждать и никогда когда звать На моих глазах ушел последний трамвай Но где зачем ехать, я не хочу спать Я хочу ходить Темная ночь, город не спит Привут моторы, стучат палатки В клубе нет мест, а в небе нет звезд Не было лета, уже пятьдесят Я хочу ходить под балконом рады, пережили все, надеемся, что все будет хорошо, рады за детей. Донбасс, он был русским и остается русским. Долго ждали, вчера смотрели трансляцию. Радовались со всеми. Правили ту ошибку, которая была принята много лет назад. И сейчас, я думаю, это только первый этап на пути к полному исправлению исторической несправедливости. Еще раз благодарю Российскую Федерацию. Граждан...